Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, наконец-то я снимаю для вас очередную часть прохождения Майнкрафта Это у нас версия 1.12.1 или 1.12.2, точно не помню, но это в принципе не важно Суть в том, что версия последняя, версия последняя, ребята Вот, недавно я все-таки снимал тоже часть прохождения, но которую я не выложил по одной простой причине, потому что файлы повреждены были при записи ну, не при записи, точнее у меня тут было Windows 7, я снимал на Windows 7, вот. И когда я перешел на Windows 10, я, конечно же, те файлы перенес, но те файлы, которые я перенес, они ну, были повреждены при переносе. Я не могу ту часть выложить. Она у меня как бы записана, но я не могу выложить, потому что файлы повреждены. Но не все файлы повреждены были. Какие-то файлы все-таки работали, то есть у меня съемка простой прошлой части ну, она как бы в нескольких файлах была то есть один файл там по-моему поврежден был а другие файлы не, не были повреждены вот и сам большой файл который длился около минут 15 он был поврежден ну даже может меньше там он длился в общем я совмещу простую часть прохождения с этой частью прохождения вот а последняя часть прохождения которую я снимал на канале вообще то есть я снимал про зелье варенье я сварил кучу различных зелий огнестойкости Зелье стремительности, зелья силы, зелья регенерации, зелье ночного зрения. И сегодня, вот в этой части, я планирую все-таки использовать эти зелья. Вот. Не сразу их просто делал, да? Варил. Вот Добыл, короче, я ресурсов. В общем, немножко. Это я за кадром ходил. Сейчас я покажу, как я ходил за кадром. Ну, не за кадром, я снимал это, но у меня поврежденный файл, я это покажу, как бы вырежу там что-то там, да, вот сейчас можете посмотреть. Oh, Какой-то яд. Э, ведьма. Тихо, э. тихо, тихо, тихо, тихо. Вот это вот опасно. Сейчас это было очень опасно. Видите, пацаны, какая ведьма у нас сильная. На травит. Я там такое нашел пещеру офигенную, и она мне просто затравила этот тварь. Ведьма эта. Ну все, пизда я сейчас будет. Короче, сейчас еще еще алмазики и сваливаю отсюда нахер. Ах. Ну блин. Ну а как так жить, пацаны? Ну как так жить? зло? Но вы прикиньте, как можно было так лохануться. А -а -а -а. Иди нахер. Господи, ребята. Ладно, ребята, на этом я заканчиваю эту серию. Я вам скажу, это, что я за кадром... Э, в общем, я за кадром отыграю эти ресурсы все. То есть создам новую кирку, новую броню, буду все эти ресурсы заново. Вот, это как бы, ну вы сами понимаете, то, что блин, я не знаю, тут лучше, конечно, мне вообще снимать не хватает ничего, просто да, заново начал. Ну это полная ерунда какая-то получилась. Нет меча, да? Есть каменный меч. Охренеть просто. Каменный меч. Каменный век. Живем. Так живем. В каменный век. Так. Гейм. инвентарь. все ребята пошли все нахер я теперь король теперь я могу даже если я сдохну каким-то чудом ну, не чудом сдохну просто смотрите я где мои вещи? А чё? А я же бил команду. Чё за бред? Вот, ребята, я сходил в шахту, пришел, выложил все вот эти вот ресурсы, которые я добыл. В общем, у меня броня, в общем, тут книги там чаровал. Кирка, по-моему, у меня какая-то... Или лопата зачарована где-то валяется, я не помню уже. Сейчас я посмотрю, где она. Вот кирка. Удача 2, эффективность 2. Ну, это я показываю, по-моему, в ролике. Вот. И алмазная лопата у меня была уже до этого, скрафчена. Вот. Алмазная броня у меня тут... Ёб твою мать. Ладно. У меня тут просто полный сет брони алмазной. И этот у меня еще по ножи есть алмазные. Давайте их возьмем, короче. Оденем их. Почему бы и нет. Так, все. Ну, это я положу сюда когда-нибудь. Хотя давайте сейчас починим это. Сейчас я починю вот эти вот по ножи. И скрафчу себе железную броню. Алмазную пока по поэкономим, поэкономим броню. Вот, скрафчу себе. Вот, в этой части я пойду в шахту. Вот, добывать будем ресурсы. Мы будем добывать очень много ресурсов. Вот, я в той части тоже ходил добывать ресурсы. Я добыл, но этого мне мало, чтобы пройти полностью Майнкрафт. Мне это мало, ребята. Я сегодня максимально много добуду ресурсов, чтобы я... Если даже я и буду возвращаться к к шахте, да, к добыче ресурсов, то это будет очень не скоро. Сейчас я в этой части добуду максимальное количество ресурсов. Вот, и как бы Дальше уже Если я вернусь, то вернусь я очень не скоро. Так. В шахту. Я имею в виду. Так, вот, это мы починили, да? Все, отлично, все. Вот, у меня такой вот сет брони. Вот. Я в принципе готов идти в, шах... в шахту. Вот. Я готов идти в шахту. Сейчас я все выложу. Вот. Сейчас мы пойдем реально уже в шахту, ребята. В хорошую шахту. Как можете видеть, но ну, это я, наверное, показывал в прошлом, как бы в прошлых съемках своих, которые я уже вам показывал. Вот, то, что тут я светил территорию всю. Вот. А, я не, не сделал, короче, одно дело. Надо собрать эти урожаи весь. Но это я сейчас за кадром соберу быстренько. Так, все собрал я урожай, сейчас сделаем хлебушка, вот, чтобы была еда хоть какая-то, вот, делаем батоны хлеба, сейчас пойду накопаю немножко земли, тоже за кадром это сделаю, наверное, сейчас выкопаю вот клочок земли, вот этот вот, и там кое-какие вещи тут доделаю. вот, и продолжим запись. Примерно вот столько земли я выкопал, вот. В принципе эта земля потом пригодится мне но мне нужно кое-что сделать вот. нужно короче заделать некоторые неровности вот потому что я хожу спотыкаюсь вечно неудобно очень играть когда вот у тебя такой рельеф вот. и конечно же следующий сейчас будет посвящена тому как я равняю территорию но я как бы планирую это сделать в таком Необычном формате, ребята, это будет не просто так вот, я буду копать землю и рвать территорию, это будет по-другому немножко, это будет очень круто нарезано, сделано, короче, снято, то есть больше я не буду такие допускать ошибки при съемке, при своей, где нудный такой процесс идет. Вот. Будем немножко так вот снимать, как-то в другом формате, что ли. Так, ну, в принципе, тут как бы это уже дело времени. Со временем, конечно, я все сделаю. Это можно тут заделать немножко. И пойдем потом в шахту. Эта серия будет посвящена полностью шахте, ребята. Ибо мне надо очень много ресурсов. Сейчас я, ребята, покажу такую одну команду. Вот. И неплохую, которая меня должна спасти при прохождении. Вот. Называется эта команда.. Э game rule пишется keep inventory true это я напишу в описании под видео вот. а что она позволяет, она позволяет при смерти вот сохранять твои вещи, то есть ты не будешь потом их искать где-то по всей территории в общем, короче эта команда мне очень поможет один раз я лоханулся уже Я один раз, короче вот в прошлой части прохождения я добывал ресурсы, в общем и я сдох э, в пещере, короче, и потерял, не знаю, три стака железа, алмазов, наверное, так, шесть или 7. вот, куча лазурита, редстоуна, угля там, опыта, короче, кирку потерял алмазную, по-моему, что-то еще там потерял, в общем, потерял все то, что у меня было, и после этого мне пришлось заново идти в шахту, добывать ресурсы, вот. сейчас я больше этого не допущу, вот, то есть... Я прописал команду теперь если сдохну то мои вещи будут оставаться при мне вот как бы это как бы считается зачительство немножко но я как бы не считаю потому что как бы мне пофигу ребята это просто облегчает прохождение все то есть вот такие дела все а теперь я просто иду сейчас в шахту. В эту шахту я пойду вот и тут я буду просто добывать ресурсы так тут конечно же будет куча всяких скелетов зомбаков криперов эндерменов и кто там еще существует вот все они будут встречаться мне их будет очень много я не знаю почему их столько много Возьмем мы для начала кирку вот такую. вот И будем добывать железо. Чем больше я добуду за эту часть, тем лучше, конечно же. Чтобы я больше к этому не возвращался. Чтобы я мог дальше двигаться. вот, Потому что всегда у меня не хватает ресурсов. Всегда. Ну и а, почему-то у меня сейчас а, нормально все показалось. В общем, сегодня я еще постараюсь добыть, не знаю, дерева очень много, у меня проблемы с деревом. Накопаю песка немножко, вот. чтобы было запас всего, короче, а то постоянно делаю одно и то же. Вот. ничего нового в сериях у меня не происходит. У меня, я взял только зелье ночного зрения, может его использовать, ну ладно, потом спущусь вниз, когда использую его. Некоторые моменты буду ускорять немножко, чтобы не было скучно смотреть, когда я копаю все это. Вот. Ну, тут я все выкопал. Пойдем в другую. Вот. Булыжника, в принципе, меня хватает там вроде как. Это я добывать не буду. Я сейчас сдохну, наверное, да? Да, я в шоке сейчас сдохну. А заодно проверим, работает ли команда моя. Надеюсь, работает команда моя. А может, выживу как-то. Ну-ка. Да, вот видите, мои вещи остались при мне. И опыт тоже остался. Вот Могу подыхать сколько захочу. Вот, ну, это облегчает немножко прохождение. Вот у меня тут про прогружается очень плохо. Надо, чтобы нормально прогружалось хотя бы. Ну, это надо вот так поставить. Так. Ну, вот так вот поставим где-то. Иначе, как бы, очень непривычно будет мне так. Надо еще больше. Давайте. Вот так поставим. Лагать не должно, по идее, ничего. Вот. Потому что я настроил так, чтобы у меня вообще ничего не лагало. Хоть у меня комп слабый все равно. Так. Мы пойдем в том направлении, в котором я шел, когда сдох только что. Где там лава еще? Только мы пойдем в другую немножко шахту. Вот, пойдем туда. либо только вот хорошую шахту, где много ресурсов, ибо в той шахте, где я находился, где я создавал свою шахту, там вообще не очень, там только булыжник добывать, да и все. Либо надо очень много тратить времени на поиски. Вот, допустим, вот эта шахта. Будем добывать ресурсы. Так, спускаемся вниз. Вот, тут надо сломать немножко. Тут тоже сломать надо. Сейчас пойдем вниз, тут опасно уже будет. Но у меня бронька хорошая. Она меня затащит уже тут. Наверное. Так вот уголь добуду. Fierce. Fierce. Добывать буду все подряд, потому что уголь это опыт. Опыт мне нужен будет. Вот. Железо мне тоже нужно будет, чтобы там всякое делать барахло, там кирки всякие. Лопата, ну там не только это, там много чего, я просто не знаю. Не знаю, для чего там железо еще используется. Там много чего можно сделать из железа. Также некоторые вещи все таки я решил, ребята. Я буду заходить в игру хотя бы раз в 2-3 дня. И некоторые вещи буду делать в игре допустим добывать там может быть дерево может быть там э, собирать урожай вот я буду это делать вот чтобы не было с этим проблем при записи постоянно делаю это, то есть буду теперь готовиться к каждому ролику что ли так скажем каждому прохождению вот ибо если я хочу пройти майнкрафт надо все делать нормально а не как я тупо зашел в игру и начал, начал снимать это очень тупо, я сделал, вот. И тем более никому не интересно такой вид съемки, так скажем, он не информативный. Yes. Все-таки сейчас я настрою, что-то как-то знаете, вот я играю, как-то все так пус пусто, все как-то знаете, что-то со звуком у меня не то. По-моему, вот это. Да, все, я вас сделал нормально. Теперь у меня все нормально со звуком. Вот мой меч. Сейчас будем биться с ними. Блин, их тут очень много, ребят. Поверьте. Это вам не просто тут так легко играть. Их тут очень много будет. И они меня будут убивать, мне кажется. Тихо. Надо подлечиться. Захилиться, так скажем. Надо было зелье регенерации брать. Я забыл его взять. А, я забыл его взять, ребята. Я тупо забыл его взять. Как можете видеть, у меня тут такие долгие прогружения только что были. Но сейчас я подготовлюсь, ребята. Во-первых, поставлю плавица. Куда, где угля больше больше здесь. Засуну уголь везде. Тревесный уголь пускай. Так, золото заберем. Сюда, что это такое, я не знаю. Все это выложим. Так, золотишка тоже сюда. Вот сюда, ну, должно пойти. Все, я возьму с собой зелье, ребята, Надо Надоело мне это. Зелье силы, э, зелье регенерации. Все это мы возьмем, потому что там очень, как бы, много монстров стало встречаться не знаю в какой версии майнкрафта начали, начали спаунить свои монстры таком в количестве большом вот но мы возьмем все таки зелья будем использовать надо было больше блять ну ладно сюда положу их так я не знаю есть смысл ночью идти наверное нет сейчас я пойду пережду ночь эту и пойдем уже нормально сейчас параллельно да было дерево немножко. Я думаю, этого мне вполне хватит. Этих свиней трогать не будем. Где я нахожусь? Где я нахожусь? Где мой дом? Так, в общем, сейчас пойду в шахту, уже нормально сейчас. Я уже точно готов идти. Я взял с собой все, то с мне необходимо. Вот, дерево есть у меня, чтобы там, мало ли, пригодиться оно, короче, мне. Вот, пойдем в том же направлении. Как я приду, я сообщу. Пришел я в шахту, наверное, скорее всего в ту же шахту пришел я. Как можете видеть, тут у меня валяется уголь даже. Вот, сюда же пришел, где я был. Это очень хорошо даже. Вот, сейчас будем тут всех убивать. Нахер. Вон они уже нас встречают там. Сейчас мы им зададим жару. Так. Сейчас мы хлебушка, чтобы зарегениться. Да иди нахер, бесит меня уже, ублюдок, мелкий. Так, уголек, уголечек надо быть. Куда-то я пришел не туда. Ну ладно. Короче, надоело мне, в общем, это все. Чтобы вам было лучше видно, и мне было лучше видно. Берем зелье. Зелье регенерации. Чтобы нам нормально снимать можно было. Нет! Это водичка, она течет. Надо ее закрыть как-то. Мне это бесит. Водичка не надо. Ни сюда. Блин, ребята, как же кайф, реально. Я не знал, то что так кайф играть э, с зельем ночного зрения. Я реально в шоке, пацаны. Мне вообще понравилось это зелье. Я когда, за, короче, за кадром, я сварю себе очень много такого зелья. Вот. Тут факела не нужны, ребята. Факела не использовать. Можно даже. Только... В том проблема будет то, что ты не будешь знать, где ты был, где ты не был. Когда факелы стоят, то ты знаешь, где ты был, а где ты не был. А когда факелов нет, то ты не знаешь, где ты был. Вот. А где не был. Но это вообще кайф. Это что-то нереально. И, и снимать как бы будет, и качество будет лучше при записи. То есть, как можете заметить, все такое светлое. вот. Это лишь малая часть того, что я добыл сегодня. Вот. Постараюсь я добыть как можно больше. Это изумруд. Это круто. Изумруд мне пригодится. Вот, это лишь малая часть. Еще пять минут осталось походить пять минут и все из зелья пропадет надо было больше брать этих штук я не знал ребят я не знал обидно что я не знал надо было знать но я знал что она будет как бы хорошо видеть но я не знал что именно так хорошо настолько хорошо я вообще в шоке ребята вот уголь уголь добываем это уголь очень нам пригодится конечно же Конечно, знаете в чем э, еще особенность того, то, что я написал команду, чтобы вещи мои сохранялись после смерти. Дело в том, то, что могу просто сейчас сдохнуть и оказаться дома просто-напросто. Мне на, не надо будет искать выход. То есть. Я могу легко сейчас сдохнуть и домой перейти таким образом. Потому что как бы это позволяет. Вот, команда. Поэтому мне будет очень легко отсюда выйти, ребята. Просто одной командой просто. Ой, не команда, а надо будет просто сдохнуть. И все. Я буду дома. Поэтому даже я не буду париться с этим, как бы. Я, конечно, бы мог, ребята. Мог запариться. Найти выход домой потом. Ну, к своему дому, типа. Вот, но я как бы.. Не хочу это делать. Мне впадло. Слишком я ленивый человек, чтобы искать. Вот я себя облегчаю. Облегчаю, в общем, себе работу. Ну, это, конечно, не прям уж сильное читерство. Если бы я взял кратива вещи, это было бы реально жопа. Вот, тут бы как бы... Смысл туда играть было бы, вот. А так просто я себе облегчаю задачу. Так. Надо бы, конечно, побольше бы таких зелий сварить, как я уже говорил. Очень, они реально кайф дают при прохождении <свист> просто копаю вниз сейчас <зит> <з crochet> вот сюда можно пойти что тут такое а, обсидиан короче Ч то криперы блин у меня лук а, ладно сейчас будем крипер убивать Короче, надо, короче, зелье силы сейчас, ребята, использовать. Сейчас, зелье силы, регенерация. Зелье силы. Давай, поехали. Сейчас будем всех крошить. Нет! Фух, повезло. Мне кажется, сейчас я сдохну, мне кажется. Что-то подскажешь, что я сейчас сдохну просто все. Нет, не сдохну. Ну ща, короче, мы тебя луком. Да, что-то телепортировался, козел? Что он телепортировался? Блин, зелья заканчиваются. Ночного зрения. все, это капец. Тьма тьмущая и на экране. Точнее, и у меня, и у вас. Сейчас будет тьма тьмущая. Сейчас Акиллар хоть как-то исправит эту ситуацию. Блин, кирка заканчивается, это плохо. Моя кирка закончилась, у меня осталось что? Так, стоп, стоп, стоп, стоять. Музыка нам не нужна. Знаете, почему? Она, возможно, будет нарушать авторские права. Я этого не хочу. чтобы она нарушала. Поэтому. Сейчас я, короче, тут выставлю небольшой лагерь. Так скажем. Вот здесь я поставлю печечку. Поставлю печечку. Возьму уголь. Э сделаю, короче, слипки железные. И сделаю секерку. Так, вот тут лава. Я ее использую для, для того, чтобы, короче, сюда скинуть всякие ненужные вещи. Вот эти вот, в принципе, вещи мне не нужны. Пускай они сгорают в лаве. Вот. Лук пускай будет. Факела тоже. Вот так можно экономить место в инвентаре. Я этим раньше не пользовался. Ну, я знал это как бы, но я что-то не пользовался этим раньше. Так, все. У нас уже наши слипки сплавились можно сделать кирку сейчас сразу две сделаю поехали дальше кирку я сделался поехали сюда О, похоже тут я был когда-то когда я тут был спросите вы когда снимал прошлую часть прохождения <звы> вот в таких шахтах конечно полезно походить вот а не то что я делал я тупо делал как бы для себя шахту, как бы. Чтобы, типа, моя была шахта и все, Но там ресурсов нет у ней. Они есть, как бы, но их надо искать, реально, копать очень долго. Это нудно. И мне это как бы не нужно. Такс. Колечек добываем. <сёк> Блин, урод! Бесишь? А -а Ай, как все бесит! Барозеллия. Ух, <сёк> как меня спасло зелье сейчас, ребята. Эта ведьма, она просто меня сейчас убьет. Я в этом просто. Хотя, может быть. Каким-то образом я выживу. Иди в жопу. Батя, она сильная. Фу, хорошо, хоть у меня зелье сейчас регенит меня. Я в шоке, пацаны. Так, надо факела расставить. Идите в жопу. Надо найти алмазы хотя бы какие-то, что ли. Давай. Затащи, затащи, затащи. Оно не тащит, нифига, зелье. Смотрите, на регионе типа, отравление оно сильнее, типа. Блин. Печалька, печалька, пацаны. Хотя, может быть, затащит, да? Давай, тащи, пожалуйста, тащи. Так, где моя кирка нормальная? Вот она. Сейчас добуду уголь. Меня бесишь пришел ко мне когда я копал ресурсы потому что я их не слышу ребята я включил звуки но у меня звуки есть но они очень тихие даже вы не слышите наверное, звуки мобов я тупо включил немножко там громкость но надо побольше сделать потом будет блин где алмазы мне алмазы нужны так, ну ладно, пропустим пока это, пропустим мы. Это был, кстати, ребята. Ну ладно, добудем. Поставлю я сейчас верстак сюда. И сделаю вот такую прикольную штуку под названием блоки. Чтобы у нас э, место экономилось. Уголь занимает очень много места у нас, поэтому... Сейчас мы блоки сделаем угольные. Шипон в один блок, типа все, в один стак. Вот таким путем можно экономить место в инвентаре. Очень крутая вещь. Так, и вот здесь тоже редстоун. То же самое касается редстоуна. Вот, примерно вот так это все происходит. Блин, не хватило чуть кусочка одного. Все, окей. В принципе, в принципе. Мне этого надо хватит уже. Я думаю, мне этого хватит. Но железа мало еще добыл. Золота мало. Но я сейчас пойду еще алмазики поищу. Вот. Я буду добывать железо, алмазы. Уголь пока что... Все, хватит угля мне. Можно было, конечно, еще добыть, но... Не хочу долго тут корчать в этой пещере. Сейчас еще пройду, короче, когда выйду отсюда, еще дерево добуду буду немножко. И на этом можно заканчивать серию. Вот. На этом можно будет заканчивать. Ну, конечно же, я там это все как-то обрежу так. Куда мне идти? В какую сторону мне идти? Где мне алмазы искать? Да это шара, ребята, как в ормиксе. Вот, алмазы это шара найти. Вон там вижу, что это железо или золото, что там. Так, вот тут опасно. Ух ты, нихера себе, что я нашел. Тихо, тихо, тихо. Спаунер. Зомби. Ну, мне тут нахер, не нужно ничего. Что это такое? Чародейская книга. Проклятие несъемности. Семинар э -э, одобряю. Я это одобряю, ребята. Знаете, почему я одобряю? Потому что сейчас мы заберем. А что мы заберем отсюда? Вот это заберем и арбуза семена заберем. Так. Вот так вот. Вот так. Забираем все. Остальное нам не нужно. Все. Ищем алмазы. Ищем алмазы, можно сваливать отсюда. Фух, наконец-то я их нашел, ребят. Наконец-то я их нашел. Минут пять прошло, пока я их искал. Я тупо копал вперед. Вот, наконец-то я их нашел. Вот, тут надо, короче, что-то сделать, чтобы их подобрать. Так. Выкинуть что-то ненужное. Что мне тут не нужно? Ну, был лыжник, ладно уже. Так, один. Два. Маловато будет два. Поехали дальше копать. Хотя бы штук 10 надо найти. Хотя бы штук 10 найти надо. Короче, я копал-копал-копал. Длиной, где-то не знаю. 500 тысяч блоков где-то не знаю. Пришел сюда, короче, куда-то. Не знаю, где нахожусь. Вообще быстрее, где нахожусь. Но тут должно быть что-то, пожалуй, я надеюсь. Я очень это надеюсь, что должны быть алмазы тут. Потому что я устал. Я устал копать. Я уже хочу закончить эту часть, ребята. Но пока я пока не собираю не алмазов, я тупо не закончу. Надоело реально. Да. Искать алмазы эти, ну, придется их найти. А, я их нашел, ребята. И пожалуй, на этом я закончу серию. Вот, сейчас соберу их. Тут мешается, конечно, лава, но я сейчас, конечно, тут еще обследую, Не да? прям так сразу я закончили сейчас посмотрим так соберу я их или нет так один отлично тихо иди нахер пидорас тупой блин меч не взял с собой так окей Водичка есть, водичка есть, водичка. Я пока не хочу подыхать еще, тут еще вон что. Какой туннель длинный. Сейчас я туда пройду, посмотрю, что там будет. Может там еще алмазы будут, и. На этом, пожалуй, все. Хотя хотелось бы еще найти, да. Пожалуй, еще найду немножко, а потом закончу. Ну, ладно, я не знаю. Сейчас. Там, если не будет, то все закончено, наверное селезо добываем так, вот так идти аккуратненько Краки. Куда-то пришел я не туда, да? Ни хера себе там что? Так, подождите, подождите, пока что. Я не заканчиваю. Так, где? Кто? Что? Когда? иди на хер. мне надо короче захериться так на уже там... там нет смысла идти уже дальше купик уже ненавижу эту воду желагает даже из этой воды вот сюда пойду схожу, тут еще не был. Добуду, ладно, добуду. Так, окей. Капец, тут сколько этих обсидиана. Ненавижу обсидиан. Ну, когда вода на нем. Сейчас, короче, будет опасный момент. Нужно будет сделать прыжочек. Да, капец. Все алмаз нашел. Все, только бы не один. Больше, чем один. Кстати, он был тут недалеко. А, нет, я ошибался. Ну, все, у меня 9 алмазов. Сейчас тут еще быстренько добуду вот это железо. И... Просто сдохну в лаве. Так, стоп, стоп. Стоп. Дальше пройду, пожалуй, потому что тут что-то не то творится. Мне кажется, там что-то будет еще. Нет. Может там будет что-то еще. Может я зря подыхать собрался. Ладно, это уже не важно. Это уже не важно, потому что все. Я устал, ребят, добывать алмазы, железо, уголь и прочую ерунду. Вот. Прочие полезные ископаемые. Тем более я сейчас уже сдох. Вот, мои вещи при мне, потому что стоит такой, такая функция Game Rule Keep Inventory True. Вот, поставлю, плавятся все эти предметы, вот, и сейчас, пожалуй, я уже точно, 100% я завершаю серию. Уже, наверное, даже вне камеры все это разложу. Переплавлю даже. Соберу урожай. Размножу там коров, куриц, всех. Также я еще соберу тростничок потом. Вот, который я тут ну, даже соберу сейчас, может быть, даже. Вот. Сделаю там, короче, себе бумагу. Вот. Книги. Из кожи. Это уже потом. Вот. И у меня сейчас 23 уровень. Вот. Я буду делать книги. Вот. И потом уже буду чаровать эти книги. Вот. Для того, чтобы сделать книги, надо коже бумага. У меня, в принципе, бумага делается из страшника. Вот, и книги тоже из кожи делаются. Вот. Поэтому все это я сделаю за кадром. Сделаю все книги. И будем чаровать потом в следующей части книги. Вот. И надо будет выбить прочность. Будем прочность выбивать. Вот. И сделаю я нормальную лопату себе на прочность. У меня там кирку на прочность сделаю, чтобы они не ломались. Надоело мне, короче, копать такой киркой, который медленно копает. Вот, все, будем нормальную кирку делать. Вот, лопату. Надо прочность, эффективность и удачи. Или что-то такое, типа. А на этом я заканчиваю очередную часть прохождения Майнкрафта. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот и всем пока до новых встреч. Следующее видео очень скоро, потому что я сейчас реально делаю упор, чтобы сделать максимально быстрое прохождение.